Всем добрый день. В первую очередь с победой. Всех хочу поздравить наших болельщиков. Хороший результат в плане, что обыграли 3-0 команду, которая, честно вам скажу, в последнее время показывает очень хороший футбол, то, что мы анализировали. То есть были моменты, к которым мы серьезно готовились. И, в принципе, наш план, наверное, сработал. Мы попросили ребят начать очень активно с первых минут забить гол то что и получилось в первом тайме, то есть в начале первого тайма. Потом стандарт, э -э, уже было 2-0 и где-то, наверное, концовку первого тайма немножко, немножко, наверное, чуть провалили в том плане, что да, дали Гомелю, наверное, в некоторый момент именно контроля мяча не получалось у нас немножко, у них это брать мяч, но при этом имели, опять же, э -э, хорошие моменты, чтобы Реализовать их. В перерыве с ребятами поговорили и сказали, что как бы, после перерыва, скорее всего, Гомель начнет нагнетать, потому что ничего не оставалось. Но чтобы они были готовы. И когда вышли, забили третий гол, уже, естественно, стало нам полегче. То есть, Единственное, что уже если касается второго тайма, имели очень много моментов и в том плане, что могли реализовать, но и в силу того, что и у наших ворот начали возникать эти моменты, вот это, наверное, более как бы, не очень как бы, понравилось в том плане, что начали допускать ошибки, начали небольшие разрывы между линиями, то есть начали легко как бы, Гомелю создавать опасные моменты возле наших, наших ворот. Спасибо. Вопросы? Да, Сегодня у нас заявка неполная. Почему? Ну, по объективным причинам у нас заболел Влад ленин незадолго до игры. За два дня у него температура. Плюс ко всему, у нас там Влатыхов еще за играя за дубль, получил травму. Демченко сегодня тоже выходил с травмой, потому что вот этих молодежь, молодежь. Ну, плюс у нас есть микро повреждения другие, то есть из-за этого то есть у нас не, не было полной заявки. Сегодня можно сказать, что показали мастер класс, как можно играть без защитника, который, ну, которого исполнял сегодня Быков и убегал вперед на 10-20 метров, там вот остальные. Ну не то, что это мастер класс, в том плане, что э, Артём в чем у него преимущество, наверное, тоже есть, что он универсальный игрок. То есть и в Бресте он играл а не только правого, и левого защитника. Это, конечно, для меня, как для тренера, очень хорошо. В том плане, что я могу даже такое сечение обстоятельства, что там Рома Бегунов получил травму, там Калинин заболел. Есть варианты, где можно использовать другого футболиста. Впереди пауза на сборная. дела успеет как-то остановиться в ну хотелось бы но как бы у антона как бы проблема в том плане что затянулось его лечение пока пока пока пока тяжело отдать однозначный ответ потому что ну, было опять очередное обследование то есть, есть есть у него еще дискомфорт он не может на полную там тренироваться еще вопросы Как пройдет в следующие выходные, может быть, с кем-то спаррингом? Да, запланирован спарринг у нас э, запланирован в следующую субботу, будем играть. С кем? С Арсеналом. Э, еще пока не решили. Вы сказали, перед этим, что за два дня до этого матча да, вот эти, поднял температуру. В принципе, да. В принципе, один день. Еще, по да, нет проблем. Не играет вот уже. Вакулич, что Ну, вы правильно отвечаете. То есть Леша Вакулич получил травму, пропустил там ну, немного, но в это время его заменил Арини по некоторым компонентам. Но и как бы он еще как бы еще наверно сто на процентов не готов тоже Леша как бы в этом ну и Ауриньо как бы получил свой шанс в принципе некоторыми моментами мы очень довольны то есть у Ауриньо есть свои как бы плюсы у Леши есть свои пока мы остановились на выборе наверное Ауриньо Вам нужен был свой ремескокалинный ременчик какой-то, почему ложки там не будут девчатка? Я вам больше скажу что это хорошо что вообще там ну Демченко вообще целую неделю, практически, чтобы мы понимали, не тренировался. То есть Демченко вышел сегодня, ну, как бы сказать. Это вот вы говорили, да, что-то. Да, то есть у него была травма, он вышел с травмы, по большому счету. Просто у нас, как бы, ну, лимитчики оставался, Враткухова рассказал, ну, и оставался еще ховалка. Понятно, что выбор впал на ложки. Притом тоже мы понимаем, что Влад еще на процентов не готов после своей такой курьезной травмы, как она курьезна с глазом, где он пропустил две недели. Практически вообще ничего нельзя было делать. И мы сами прекрасно понимаем, что он пока что только набирает свои физические качества. Я думаю, за счет этого ему сегодня не хватило в каких-то моментах реализации, либо момента, либо правильного продолжения атаки. Там в каких-то моментах были потери, вынуждены, наверное. Я опять же связываю, наверное, с этим. Еще вопросы? Спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо. Конференция окончена.